Существуют ли криптовалюты, которые чем-то подкреплены? Ответ – да. Они называются стейблкоины. В отличие от обычных цифровых монет, такие активы отличаются низкой волатильностью на рынке и сохраняют цену при сильных колебаниях других криптовалют. Первая такая цифровая валюта, тезер, появилась в 2015 году. Она привязана к стоимости американского доллара в соотношении 1 к 1. Представьте, что вы держите один эфир на уровне 1000 долларов и верите, что он скоро упадет до 100 долларов. Затем вы решаете обменять эфир на тезер или любой привязанный к доллару стейблкоин. Вы получите Тысячу долларов в стейблкоинах вместо волатильного эфира. Цена эфира фактически падает до 100 долларов. Время пришло. Теперь можно обменять стейблкоины на эфир, и в конечном итоге вы получите 10 монет эфира. Неплохо? Это сила стабильных монет. Стейблкоины существуют для того, чтобы инвесторы могли использовать их как доллары, но не заморачивались с вводом и выводом средств в фиат. Ведь когда речь заходит о государственных деньгах, сразу начинается комиссия. Введите данные, перевод 3 рабочих дня. А откуда у вас эти доллары? Стейблкоины ⁇ популярный актив среди криптотрейдеров, которые хотят размещать свои средства в долларах во время рыночных спадов, чтобы избежать волатильности цен на криптовалюты, когда рынок движется против них. Это словарик блокчейника на канале биржи CoinGalaxy. Еще больше терминов из мира блокчейн-технологий и криптовалют простыми словами смотрите в наших плейлистах. Увидимся!